приветствую вас тельцы давайте посмотрим сегодня что у вас будет основного по аспектам в июле месяце ну, 5 числа произойдет два интересных события это переход марса из вашего 12 дома всего скрытого явного ваш первый символический знак зодиака телец марс он связан с активностью и учитывая что если до 5 числа была такая, знаете, вот активность огненная, воинственная, меньше думали, быстрее действовали, ну не вы, а в принципе вообще все окружение, то теперь, пока Марс будет идти по вашему знаку, он впрягается, как лошадь в обоз и тянет тот груз, который на себя возложил очень тщательно обдуманно не спеша но все ваши действия они будут четкие они будут скоординированы продуманные и они будут точными то есть они обязательно принесут полученный желаемый результат и это достаточно неплохое время если бы конечно там не, не смотреть не учитывать Конец месяца, но мы о нем поговорим чуть позже. Что у нас еще? Тут Меркурий. Меркурий отвечает за общение, за передвижение, за контакты. Он переходит из вашего символического дома финансов в вот, третий. Оживляются контакты, становятся более... Меркурий приходит в рак, поэтому Меркурий принимает качество рака. Это эмоциональность, это чувствительность, это... Возможные поездки к родственникам, с родственниками, встречи с семьей вам будут доставлять очень большое удовольствие и вообще свое ближайшее окружение вы будете стараться формировать из очень близкого круга людей, будете знаете, как это по-отечески или по-матерински к ним относиться. 8, 9, 10 Солнце сформирует аспект к вашему урану. И это знак, что это, наверное, будут идеальные дни для заключения каких-то официальных договоров, церемоний. Дачные будут поездки недалекие, ну, недолгие, какие-то командировки, наверное. Ну, в общем-то, я думаю, что вы будете очень контактны в это время и. Вам будет очень интересно проводить. Еще знаете, видите, вот этот аспект точный от Меркурия к Юпитеру, он говорит о том, что вы будете, наверное, чересчур преисполнены оптимизма. А может быть, будет много каких-то переездов, много контактов, и вам как-то тяжело будет удержаться. Ну, удержаться эмоционально и физически потому что вас будет просто наверное, ну, распирать от необходимости все успеть, все сделать, все закончить будете как уж вертеться на сковородке ну я думаю, что вы справитесь ну, с 12 по 14 тоже будет интересных несколько аспектов, давайте на них посмотрим, ну во-первых мер... Меркурий аспекте к урану то есть вы будете очень умны в это время собраны будете легко быстро ориентироваться в контактах в передвижениях остроумны вот вам будут приходить в голову какие-то удачные способы решения различных вопросов так и 17-18 здесь будет аспект от Меркурия к Нептуну то есть вам удастся благополучно решать какую-то очень важную задачу задача это касается взаимоотношений с коллективами может быть какие-то там коллективные договора какие-то коллективные действия причем интересно, что видите, Нептун здесь будет в секстиле Плутона в девятом то есть возможно это будет связано с логистикой дальними дорогами, путешествиями, переездами но <coughs> по вот этой вот оппозиции, это знаете, как может быть что-то очень, ну не то чтобы неудачно, но что-то очень тяжелое обременяющее, что-то что, нужно решить это касается мужской темы, связанной с мужчинами близкими, поскольку солнце, солнце находится в раке, это тема родины, тема семьи, какие-то очень сложные будут обстоятельства, ну могут быть, не знаю будут ли, потому что это общий все-таки прогноз, но тем не менее вот этот аспект он у вас складывается. Так далее, что немаловажно, Венера у нас быстренько проскочила по близнецам и перешла в знак Зодиака Рак с 18 числа. И, учитывая, что по Раку то Солнце, то Меркурий будут ходить, плюс там еще и Лилит находится, еще и Венера добавляется. Поэтому, конечно же, тема семьи, родственных связей, она будет максимально проявлена в июле месяца. Так, 22 -го, 23 -го здесь будет от меркурия очень красивый аспект посмотрите точные по градусу тут значит 23 24 тоже будет ощущаться это к юпитеру к вашему двенадцатому дому знаете благоприятный период для э, грандиозного переезда для иммиграции то есть тут что-то может решиться очень таким благоприятным образом для вас Ну, 12 дом это все-таки что-то тайное но тем не менее знаете, есть указание, то, что помощь придет к вам нежданно-негаданно тайные дороги будут удачные не... не афишируемые, но ну, интересно может быть вам даже удастся где-то выступить на неофициальном мероприятии это выступление будет тоже очень удачным далее с 26 числа включается аспект он будет действовать до конца месяца точно посмотрите вот это тройное соединение узел уран марс это будет действовать как некий взрыв значит будьте внимательны к своему здоровью достаточно такой травмо, травмоопасный период Видите еще квадрат меркурий меркурий это руки ноги и в вашем третьем доме могут быть еще и сложности с автотранспортом Смотрим, что здесь так. Ну, Здесь это, конечно, четвертый дом Четвертый дом семьи Неблагоприятное вот, знаете, время Для того, чтобы что-то приобретать Можно поссориться Но какая-то излишняя активность вот В стенах своего дома стенах своей семьи И Венера, Венера В третьем тоже делает Квадрат к этому Юпитеру Здесь может еще, знаете, что будет необходимость Все-таки 12 дом еще связан и с больницами Знаете, может быть помощь Нужно будет кому-то оказывать из семьи Поскольку здесь еще и Задействован рак В третьем доме это поездки Необходимость оказать помощь Ну, здесь Венера, Луна Возможно близким женщинам Ну, Луна здесь, конечно, два дня 26-27 Но Венера остается до конца месяца В этом знаке ну, надеюсь, что месяц пройдет для вас достаточно гармонично. Желаю вам прекрасного, прекрасного ближайшего будущего. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментарии. До встречи в следующих прогнозах.